Всем здорова, с вами Дитр, у 4 сегодня с нас реакция на Джохана. Виды тиммейтов. Escape from Tarkov, Call of Duty, Modern Warfare. Я так понимаю, это новый Call of Duty, который вот недавно почему-то был отменен в России вот, в продаже. Ну, я имею в виду предзаказ. Почему так сделали, непонятно. Ладно, давайте смотреть. Ты а давай. вы никогда не задумывались, что тиммейты, попадающиеся нам в катки, или с которыми мы играем повседневной жизни, можно классифицировать на отдельные виды? Например, вот так. Вид первый тиммейт аутист. Или аутист обыкновенный. Ну, если у меня <гъя> то, что -то в задницу не сразу. Ну, там ну, такой бомжара страшный. Нихуя Кыс -кыс. себе, бля. Кыс-кыс. Пойду вызову, а в глаз, не дай бог, бля. Что, мы уезжаем? Конечно. Я пол сумкой. Пошли не в жопу, пускай долбятся в вот мы смысле, прям, убивать их, нахуй. мы прям перед выходом, выйдем и зайдем заново, я возьму халаш, который я вынес, трофейное оружие возьмем. пойдем, нам перезайти, выйти 5 секунд и зайти заново, ничего не стоит А ну, кто тут тиммейт имеется загляну. ввиду? Сейчас заглянут, чем заряжен халаш Сам Это Джохан какой? или напарник Троярский. его? Ну тоже неплохо Твою мать, ТВОЮ МАТЬ, твою мать, ТВОЮ МАТЬ А, ясно Жизнь, блин, мы с вами нахуй! Доля секунды оставалось! Я не буду больше с тобой играть! Пошел нахуй! А вот ты в последний момент умер из-за гранаты! Ты бегаешь да? Ты бегаешь? Бегаю! Да! Я сидел! Алло! Всего лишь одно слово там бегал. Я, чтоб ты понимал, выйснул рандомно в кусты. Если попал, по тебе убил, я тебя убил. Вот я понимаю, мужчина второй вид тиммейт неудачник я в двойной я помогаю Игорь, я понял? НИХУЯ ВАС я пошел Игоре помогать, я слышу слепозвуку, Артём Игорю плохо НИХУЯ СЕБЕ Их там да, да мы, мы поняли вижу, вижу, вижу. -то тонна ебаная вижу. они мне 150 хп оставили, я не ожидал Еще один минус краната ты... мы? Да. Пойдёмте на парковку. Ну придурок? и. Кто топ неудачник? А это флешка на, была. Во обратно, на, обратно, на. Это была флешка придурок. Если меня сейчас убьет, то... меня убило. Ты серьезно? Если меня сейчас убьет, меня убило. Где ты был? Как где Игорь был? притом мне показалось, что она далеко была, а не хера. Убила меня нахуй. Я лежал бота устал. Артём, нахуй тигера постоянно убиваешь, объясни, мне, блядь. Я не хотел. Я открыл поклевку, выпускаешь обратно. Я убегу сейчас, тогда направо, просто там. что нет, не убегу, не убегу, не убегу, не убегу, не убегу. Не, не мешай, не мешай. Меня убили. Ну, ну, что, ты убежишь, типа... блядь. Вась, ну, ты не убежал, Вась ну, я по тебе еще попадал, потому что ну там блядь. Так... Так... Типа, типа, типа он своего уже типа, пострелил типа, или типа, чего? Осталась типа... типа... финальная. Типа... Ты меня убил. Я знаю. А почему ты по мне стрелял, Вась? Почему ты по мне стрелял? Я думал, это бот. Потому что я вас. Восп... Ну там два бота, я думал, было... я думал, Это бот! То есть там был Friendly Fire включенный, да? Вась! Нифига себе! Я даже не успел одеть наушники, блядь! <laughs> Его уже пристрелили! Конечно. А сейчас закройте глаза и представьте. Или даже не представьте, а просто предположите. Что я, блядь, нес? Я чуть не откинулся, у меня жопа, это был бот, блять У Антепа у меня вонючий кусок. кривой член, блять да как так-то? Я, блядь, я только что чуть не родился, себе же, реально. Да, в реальной жизни то, что Да. Он, Много нет, тут, конечно, полезной информации. Меня, меня убил да явно да. какой-то пидор блядь. Блять! Если мы сейчас стримили на твиче, мне бы забанили бы канал застоил. За что? Доверчивый <связать> тиммейт. У меня нет патрона. У Давай, высунь свой и ебулэт. Я видел там чувака с РПГ. Опа. Аркаш, беги вперед! Беги вперед! Очень.. Мне помощь нужна. Добегался! Нахуй ты меня позвал? Ты, ты тоже так сделал? Я сам сдох рядом с тобой. Ну что мы делаем? Базука мне твоя нравится. Я не могу понять, ей можно стрелять просто как обычная базука. Высусти по ноге быстро. Прям сразу. Быстро, быстро! Быстро, блядь! выстрелил Убил своего нафиг! Я понял, кто более доверчивый, блядь! Странный тиммейт. Ну очень блять! Такие долбобы раз на свидетель. Тебе игроки из PlayStation он, с Xbox. <свят> как будто тогда доключил дрель, и нашел для себя новый способ использовать ее. Удовольствие такое. <свят> меня отправили в утиль, просто жесть. Это ты что сделал? А что я сделал? Если что что круто, происходит на ба. Ладно, похуй, блядь. Стреляй, <свят> Взял, убился. Я здесь <свят> что стрельни, сделал? Палец. такой хуй. По какому ящику? стрельни, по вот это, вашего... Это уже Call of Duty, <звучит> да, Это новый? Ну и тиммейт неуклюжая обезьяна. Мушка самая такая. Это кто? Да ладно, Б самая сложная точка, я тебе клянусь. Они там со всех сторон залезают на эту точку. Вот самая, типа, простенькая ация. Я такую охуенную только что раскидку дал, ты даже не представляешь, просто пиздец. Качку взорвала под собой. А потом ослепил. И все это мои гранаты, блядь. Все точки наши, это приятно, это хорошо, это великое. Роботизированная машина доступна, газовая граната доступна. Ебать там народу было. Ой, а я зачем буду сейчас делать? А я буду сейчас... Не будешь ты сейчас. Мозги свои собирать. <связь> да, безусловно, ты прав, классификация не полная. Это лишь только те тиммейты, которые чаще, блядь, всего почему-то встречаются мне. Или те тиммейты, которыми являюсь, собственно, я. Хотите видеть всю суть Call of Duty за 30 секунд? Вот. А? Хочу хедом красивым. Давайте к самый красивый финальный убийство нужно, красивым хедом. Ласточку хедом в голову затегла. Ну давай, красивым а. хедом. Я тоже хотел так. <смех> в попчанский, блядь! <смех> <смех> Говорит, последний фраг диглом в голову возьму. <смех> Все с сюда да наоборот. То есть, это настолько на унизили игрока там. Опять Но... задница. Опять Пос... я понял, Последние боевая точка. Попчан. Опять же. <смешно> Опять сраку. <смех> а, Всю суть таркова за 50 секунд. Вась, да что ж такое? Я лягу здесь. Я буду ждать, пока он не появится, мне поебать. Появился. Убил? Не знаю, Вась. Да. Че, бомж один был, нет? Я пойду посмотрю, блять выбо всех но убил чувака только что а вот эта граната вот. стоп это он в чем а -а -а! нифига, нифига у него там наборчик <звук> первый уровень ну, блять даже обидно Вася да мне его жалко и в задницу блять Вася тебя быстрее ты вдумайся а он только зашел и первое что увидел это как его зажали нахуй прости братан <звук> если ты это увидишь я хочу даже выложить через памяти, блядь, о погибшем. Скажи что-нибудь. Хелоу, и огромное спасибо, что именно ты досмотрел. Это дерьмо ремонт до конца, я это очень ценю. Да, я знаю, ролик получился немного короче, но материала было меньше. Я готовился к игромиру, к поездке. Куча гемороя, я не буду на тебя все это вываливать. Тем не менее, это короче, что поделать? следующая будет длиннее. следующий ролик будет длиннее. Да странно получилось. Тем не менее, я постараюсь выложить его в следующее воскресенье. Я буду на игромире и мне придется монтировать делаю это все именно там, потому что вот так. Если что-то пойдет не так, значит, что-то пойдет не так. В общем, на этом сегодня все, друзья. Огромное спасибо, и увидимся с вами в следующее воскресенье, если я не сопьюсь. Надо что-нибудь спизнуть, да? Сосиски. Все в порядке. Какой тут что? Что? Действительно, что? Внутри какого чувака был. вечерочек. Я ещё ни разу не был так глубоко в мужчине, как только что. <смех> ну, ролик прикольный, но... <смех> да, в основном попалось такие... Тиммейты бывают уж тут. Тупят, кидает под себя гранату, или, там, неуклюжие... кого-то попадают там, оказывается, что это свой вообще. <смех> Потом приходится им извиняться после этого. <смех> это да. Да, Call of Duty этот новый. Че его в России отменили? Че, что там такого ужасного они нашли? Эх, непонятно. Ладно, если пора смотреться, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, жмёк на колокольчик, не берёте подписки. Иисус, Подписывайтесь на Джохана и до видео.